В чем различие между изобилием и процветанием? Изобилие располагается на уровне иметь, а процветание на уровне быть. Процветающий человек не обязательно живет в изобилии, хотя в глубине души ему известно, что у него всегда будет то, в чем он нуждается. Он не беспокоится о будущем. Процветание таким образом является состоянием души. Противоположностью процветания является бедность, которая также является состоянием души. Это состояние человека, который верит, что ему не хватает необходимого.